зрелище красивое Но никто не выжил Что будет дальше Обида или не любовь? Друг от друга нам Посносило крыши Ты меня не слышишь Я тебя не слышу Забывай мои глаза Я забуду, как ты дышишь О -о -о -о. Забывай мои глаза Я забуду В твоем молчании спрятаны чувства Не достучаться до них словами Снова ком в горле ты сделал больно Наедине в темноте засыпаем я лучше растаю, как лед в океане Растрачусь, как мелочь про варе Я же не дура, все понимаю Остановись, ты меня не слышишь Я тебя не слышу